Строительство автодороги Бишкек-Карабалта идет по графику. Дорожники ведут работы по всему протяжению трассы в усиленном режиме. С ходом строительства важного инфраструктурного объекта ознакомился заместитель министра транспорта и дорог Баквит Бердалиев. Подробнее в материале Айсулу Турумбековой. В последние годы по стране реализуется ряд крупных инфраструктурных объектов. Строятся важные транспортные магистрали. Одна из них – автотрасса Бишкек-Карабалта. Четвертая фаза – Ведется активная работа, сами как видите. Сейчас работа, сейчас вот укладывают асфальт на 20-м километре автодороги бишки Четвертая фаза – это Бишки-Харавалта. Бишки как вы знаете, сейчас вот здесь подряд компания «Чайна Рез 5» здесь э, работает, они, чтоб... Работы по строительству новой транспортной магистрали ведет китайская дорожно-инженерная компания. Согласно плану, в этом году необходимо уложить асфальт на 20-километровом участке дороги, возвести пять мостов, отремонтировать четыре подземных перехода и построить еще пять дополнительных подземных переходов. На сегодняшний день мы ведем строительные работы в разных объектах. В связи со строительными работами появляются пробки. Мы просим граждан отнестись с пониманием. Еще одна просьба: когда мы закончили работы первого слоя, некоторые граждане подумали, что строительство завершено и начали движение по незавершенному участку дороги. Впоследствии первый слой был разрушен и нам пришлось класть асфальт заново. Это тоже влияет на график выполняемых работ и занимает много времени. Для ускорения строительства работа ведется в две смены. При этом большее число рабочих – это граждане Кыргызстана. Компания-подрядчик создала все условия для работы местного населения. Работает на, у нас в бригаде около 20 человек. И вроде нормальная работа. Зарплату дают. Ну, задержки бывают там 5 дней, ну не больше. да. А так вроде все нормально, работаем. Отметим, компания начала строительство автодороги Бишкек-Карабалта с апреля 2017 года. В данный момент работы ведутся согласно поставленному графику. Закончить строительство новой трассы планируется к октябрю следующего года. Бишкек.